Здравствуйте, с вами Тамара. И сегодняшний расклад для рыб на май 2021 года. Начнем мы, как обычно, с Кельтского креста. А потом я вытащу несколько карт на любовь для тех, кто в паре, для тех, кто одинок и в поиске. Ну, и не обойдем, конечно, и финансы. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Я выберу десять карт для вас. Под колодой. Под колодой у нас туз кубков. Ну что ж, замечательная карта. Тузы всегда очень приятно получать. <свят> Тузы в данном случае, туз кубков – это карта радости. Во-первых, это может быть радость из-за предложения руки и сердца. Это карта любви еще. Кто-то вам сделает предложение, может быть... Начнет говорить о своих чувствах, человек откроется, начнет говорить о своей любви по отношению к вам. В любом случае, если любовь не ваша тема, то тут что-то очень позитивное, причем тузы всегда неожиданно. Какая-то приятная новость, которая прям обычно вот в традиционной колоде эмоции переливают за, за края чаши. Поэтому, знаете, вот так вот столько эмоций, что их даже в одну чашу не помещается. Что-то очень и очень приятное будет для вас в мае, дорогие рыбы. Мы посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Ну, начало замечательное. В центре креста для вас карта Шута. Которую перекрывает карта восьмерка чаш. В основе креста у нас королева Пентаклей. В недавнем прошлом карта Иерофанта. Во главе вашего креста королева посохов. В ближайшем будущем десятка кубков. Для вас, мои дорогие, еще один туз, туз мечей. В вашем окружении еще один туз, туз пентаклей. Ну, какой-то знаменательный месяц для вас просто. Надежды и страхи, пятерка мечей и ваша последняя карта, чем все завершится, это Паш Пентаклей. Начнем мы с Малого Креста и в данном случае э, карта Шута и восьмерки кубков. Я хочу начать с восьмерки кубков как-то более логично. Кто-то э, по восьмерке кубков мы уходим, уходим оттуда, где уже все отжило себя, то есть какие-то эмоции. Чаши – это эмоции, это элементы воды, и поэтому представляют собой эмоции. То есть эмоции, они фактически уже пустые, эти чаши, то есть эмоций уже нет. То есть мы уже все пережили и умом понимаем, что пора уже как бы отсюда уходить, и э, драмы вот в этой карте нет. Например, если это работа, в которой вы уже знаете, что, во-первых, дальше двигаться некуда э, профессионально, э, ни не финансово тоже некуда делать, э, и никакой радости эта работа тоже вам не приносит. То есть давно знаем, что пора уходить. Вот по этой карте это сам акт. Сам вот этот вот, само ваше поведение, то есть вы поворачиваетесь и уходите. Даже, знаете, иногда, так как э, карта Луны, Луна это неизвестность, мы уходим никуда, но на данной карте у нас новолуние, а в новолуние мы принимаем решение. Так что вот так вот, я принял решение, все, пора двигаться вперед, даже если я нету, у меня ничего не подготовлено, например, каких-то планов на будущее. Можно вот так же уйти с отношений, которых уже нету чаши пусты, то есть эмоций уже нет никаких. И тоже давно, может быть, уже понимаете, что давно надо из этих отношений уходить. Но вот как-то вот наконец-то решились. И логичное продолжение этой истории у нас карта шута-шут. Это когда мы начинаем что-то с нуля. То есть тут мы завершили, а теперь мы начинаем что-то новое. И причем, знаете, так наивность, детскость. Может быть, вы во что-то новое вступили, в, в что-то в чем вы не специалист, не профессионал, вы плохо знаете. То есть, если ушли с этой работы, может быть, решили заняться бизнесом, а вы бизнесом никогда в жизни до этого не занимались. И знаете, такое по-детски, наивно, даже как-то больше, знаете, авантюризм, даже по этой карте. Да, справлюсь, все будет нормально. Ну и замечательно, когда его вот такой вот позитивный настрой оно и так и получается. Это карта шута, когда мы начинаем, вот с чистого листа что-то. Смелость, храбрость. Можно вот так вот. Он готов, знаете, прыгнуть с этого обрыва вниз головой. Вот так же можно и в отношения в новые вступить. То есть если вы закрыли дверь тут и закончили отношения, почему бы не начать новые, то есть совершенно вот с нуля. Только помните, он всегда с котомкой. Не тащите слишком уж много багажа в новую жизнь вот эту вот. Потому что а багаж этот бывает разный бывает материальный когда мы тащим все с собой либо это бывает багаж наш эмоциональный тоже не особенно полезно в новые отношения тащить багаж прошлого в основе вашего креста королева пентакли замечательная карта это женщина элемента земли девы тельцы козероги карта матери для кого-то может проиграться заботливой подруги может быть которую вы давно знаете старой подруги кого-то близкого может быть даже родственницы какой-то но это человек который у которого либо есть деньги либо он знает правильно умеет их обращаться с ними с деньгами то есть либо зарабатывает и правильно тратит все это у него всегда как как говорится денежка всегда водится вот так вот люди обычно вот земной стихии они надежные на них всегда можно положиться у них такой аналитический ум ума склад ума они все рассчитывают иногда педантичные перфекционисты иногда ну и вот этот вот педантизм иногда конечно может несколько раздражать вот это вот по этой карте. А так замечательно для мужчины, очень хорошая партнерша, тем более, если это, например, дева, то ваш, вообще у вас хорошая энергия с элементами рыбы, вода и земля, земная стихия, у вас хорошая как бы, связь этих, этих двух, двух стихий. В недавнем прошлом у нас карта Эрафанта, старший аркан, представляет знак зодиака тельцов. То есть для кого-то вот, пожалуйста, и земная стихия для вас. Но и Эрафант у нас говорит о какой-то морали, о каких-то устоях, которые вот он как бы установил эти устои. Вам надо следовать этим устоям. Это могут быть устои вашего общества, где вы живете. Это не юридические какие-то законы. Это скорее больше законы общества. Моральные ваши устои. Как вы как вас воспитали, во что вы верите, и вы не хотите менять вот эти вот устои. Это еще религиозная карта, как бы кто-то верующий, может быть, кто-то спиритуален, кто-то, может быть, у кого-то появится вот этот вот учитель такой духовный, еще эта карта браков, браков, совершенных именно вот по религиозным канонам или, может быть, спиритуальным каким-то э, традициям. Что еще можно? Это образование, учитель, кстати, для кого-то, кто-то, может быть, пойдет, пошел, это недавнее прошлое, учиться, но уже куда-то, знаете, на повышение курсов или там какую-то аспирантуру, университет, институт, либо вы можете пойти преподавать, быть вот этим вот учителем. И преподавать где-то, я не знаю, на каких-то курсах или в университете где-то. Во главе вашего расклада королева посохов. Королева посохов – это женщина элемента огня. Это львы, овны, стрельцы. Люди энергичные, люди эксцентричные даже иногда. Они э, выражают свою вот эту вот энергию, энергию огня через свою внешность часто. То есть у них одежда, может быть, яркая. Например, овны, они любят э, красный цвет. У меня сын овен, он всегда носит красную либо майку летом, либо рубашку какую какой-то. Вот. И... Ähm еще это люди какие-то вот, знаете с креативностью, с артистическим каким-то уклоном. для них все вот эти вот певцы, артисты, художники, создатели чего-то, может быть даже каких-то иллюстраций, может быть даже сайтов, вот это вот иллюстрация сайтов, создания все что связано с креативом и артистизмом это их не стихия. но при этом они еще предприниматели. вот этот посох это работа карьера бизнес, то есть да петь я могу но я буду петь в самом лучшем ресторане города, и деньги я буду зарабатывать. Да, я, например, там парикмахерша, но я как бы самый лучший парикмахер в городе, и ко мне большая очередь, я умею еще и деньги зарабатывать на этом. Вот такой вот, знаете, подход у этих женщин. Хорошая бизнес-партнерша. Для мужчин хорошие у вас две женщины, выбор за вами. Так что замечательно. Плохо, когда ни одной нет, а уж две, так пожалуйста. А тем более, такое ближайшее будущее. Карта десятка кубков. Это, знаете, вот душевное благосостояние. Каждая из этих чаш полна радости, полна какого-то. Э -э любви для кого-то это семья нарисована кстати на этой карте то есть у вас, у вас в семье может быть какой-то период никаких ни скандалов ни разборок такое знаете благодать такая вот и детки радуют, и у вас все хорошо любовь все замечательно а для тех кто одинок то это тоже замечательная карта она говорит о том что вы создали в своей жизни гармонию потому что не обязательно быть в паре для того чтобы быть счастливыми можно быть одинокими и по выбору одиноким и быть довольно счастливым то есть у вас там где вы живете эта карта дома еще может быть вам очень уютно вам очень комфортно вы создали себе такой вот знаете это оазис какой-то куда вы стремитесь после работы может быть и вам там очень замечательно ну, такая хорошая хорошая карта ну и теперь вот ваши тузы все я хочу только сделать такое предисловие вам все таки выпало три туза и я думаю что это какой это просто знак знак какой-то редкой удачи в этот период для вас и финансовой и любовная может быть даже если любовь ваша тема либо какой-то вот радость предложение какое-то и юридическое даже если у вас есть какие-то юридические вопросы либо вот вопрос справедливости стоит как-то очень как бы для вас остро то все тут может разрешиться для вас Но давайте по очереди туз мечей как я сказала туз Справедливости, а какие-то юридические вопросы могут разрешиться. Эта карта еще, когда мы, дающая нам возможность начать с чистого листа, очень созвучная с картой вот этого шута. То есть я вот этим мечом э, разрубить любой Гордеев узел, любую ситуацию, любую проблему я разрешу мечет еще умственные способности наши, то есть я своим умом, своими, своим интеллектом я разрешу любую проблему, и я могу достичь, чего я хочу. Еще вас может осенить какая-то идея, какой-то план может быть у вас в голове, созреет, что-то такое вот крупное, потому что туз – это крупная карта, что повлияет вот как бы на вашу жизнь, причем очень позитивно, так как тузы – это позитив. И в вашем окружении то, что повлияет тоже на вашу жизнь, это туз, пентакли, тут деньги, ресурсы. Это, но тузы всегда неожиданность. Откуда-то неожиданно могут появиться деньги. Наследство можно получить, можно выплату какую-то по страховке получить, так как это идет из вашего окружения. То есть наследство – это от близких родственников – Например, страховка какая-то, вы могли выплату по страховке получить тоже из вашего окружения. Банковский какой-то могут дать вам кредит, например, выплату какую-то. Вы можете получить, например, премию или прибавку к зарплате, что-то такое крупное вот по этой карте. Это просто подарок какой-то денежный, тоже замечательно. Либо иногда это покупки крупные, например, жилья, квартира, машина, вот что-то такое надежды, страхи, ну страхи это вот конфликты, вы не хотите вступать в конфликты, боитесь, может быть конфликта, все-таки вы знак мягкие рыбы и вам конфликты совсем не нужны, поэтому тут даже смотреть вариант надежд я даже и не буду, потому что тут четко как бы проигрывается конфликтов, я буду избегать и конфликтов я боюсь. В Чем все завершится? Паш Пентакли, опять-таки, все, очень много каких-то денежных вопросов у вас возникает вот с этим, с тузом пентаклей. Паш Пентакли – это какое-то уведомление вы можете получить именно вот о, если тут вы как бы получаете наследство, то тут вам пришло уведомление о том, что деньги сели на ваш счет, например. Это вас обрадует, например, что получите сообщение от вашего начальства, что вам, например, полагается премия. Это известие. Известие связано именно с вашими финансами, с какими-то ресурсами. Еще это ребенок. Пажи – это дети. В данном случае ребенок – элемента земли, девы, тельцы, козероги. Для вас ребенок будет ваш, у тех, у кого он есть, очень как бы значителен в этот период. То есть какие-то у вас будут ситуации возникать, связанные с ребенком. Либо вам придется потратиться на ребенка. Но тут не крупные такие суммы. Ну что ж, обещала про любовь, так буду, будем выполнять. Давайте посмотрим, что предстоит рыбам. И колода такая, знаете, именно любовная. И начнем мы с пар. Первые три карты для тех, кто в паре. Ваша первая карта. Опять карта Эрафанта. Но ну, кто-то пойдет регистрировать брак. Я так думаю, в церковь или еще в какой-то религиозный дом. Четверка Пентаклей. Дорогие мои, ну, во-первых, хочу обрадовать всех, кто хочет завести ребенка. Карта императрицы говорит о беременности. Для мужчин, может быть, ваша подруга, ваша девушка, ваша жена, и вы узнаете, что вы в положении, ожидаете. Замечательная карта. Вообще, это карта красивой женщины. Что для мужчин, что для женщин. Женщины вы будете просто цвести в этот период. Муж ваш или партнер ваш, он будет считать вас самой красивой женщиной, самой хорошей матерью. То есть все самое-самое-самое для вас. И, как я уже сказала, карта Эрафанта говорит о регистрации каких-то ваших отношений, может быть. Может быть, вы проживаете гражданским браком и решили как бы обвенчаться, например, тоже по этой карте, возможно. Четверка Пентакли, это говорит о... о том, что мы откладываем, может быть, откладываете на покупку чего-то крупного, может быть, готовитесь к, вот, к ребеночку, то тут, может быть, откладываем на покупку квартиры, дома, машины, еще что-то. Ну, все очень и очень позитивно. Следующие три карты для тех, кто, в по... кто одинок, простите, и в поиске. Девятка кубков. Вы знаете, раком выпала та же самая карта в тот же самой позиции. Тройка мечей. И карта суда и справедливости ну вы знаете я думаю что одиноки вы в связи с какими-то определенными ситуации потому что у нас тут карта разбитого сердца и карта суда и справедливости то есть простите першит в горле Вполне возможно, что одиноки вы, потому что развод, но и довольны. Может быть, вы давно ждали документов о разводе, чтобы быть свободным человеком и как бы найти себе другую пару, другого человека. Вы можете получить эти документы, вы можете после вот этого разбитого сердца ваше юридическое состояние может как бы разрешиться. Вы можете получить решение суда о разводе, например, и э, довольны и счастливы. Этим. То есть я еще раз хочу сказать, не обязательно быть, если вы одиноки, то есть в разводе, например, и быть недовольным этим. Тут может быть наоборот как раз все. Ну а теперь про деньги. Так, посмотрим, что светит рак рыбам финансах семерка мечей девятка кубков и король посохов. Единственное, что хочу предупредить, дорогие мои, вот по семерке мечей, это карта интеллектуальной собственности, которую могут у вас как бы увести. Будьте осторожны с пин-кодами, с интернетом, со своими данными, банковскими данными, со всем этим, потому что вот эта карта, как бы, она предупреждает нас о какой-то нечестной сделке, может быть, нечестных каких-то планах у, у других людей. Ну, а другие две карты, они замечательные. Опять девятка кубков, она была у нас вот, когда мы рассматривали на ну, любовь, девятка кубков – это карта радости, исполнение желаний, исполнение каких-то мечтаний ваших. Для кого-то эти мечтания и желания связаны с королем посохов. Король посохов – это мужчина элемента огня, овен, стрелец, лев. Кто это мужчина? Я говорил уже о огненных знаках, это может быть бизнес-партнер, у вас очень хороший союз, поэтому столько радости у вас, какая-то прибыль может быть, если либо ваш начальник может быть, посохи, работа, карьера, бизнес какой-то, то тут то, то тоже все очень замечательно. Только помните вот про эту карту «Семерка мечей», о том, чтобы быть осторожными, чтобы не, как бы не обманули вас где-то вот в интернете, спам какой-то или еще что-то. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.